Несколько лет, несколько лет назад по телевизору шла интересная передача «Встреча с Романом Карцевым». Ему задавали разные вопросы, и он на них добросовестно отвечал. Спросили, какое у него самое любимое блюдо. Вот сказал, котлеты с картофельным пюре. Потом снова шли вопросы, и кто-то задал пять вопросов. Мы много стран мира объездили, везде вас угощали. Назовите, какое блюдо вам больше всего понравилось. И он ответил, я уже сказал вам, что я люблю котлеты с картофельным пюре. Вот и я люблю котлеты с картофельным пюре. И какое-то время не могла найти рецепта, чтобы она всегда была мягкая, воздушная. И теперь такой рецепт у меня есть. Берется фарш, кладется туда много-много мелко-мелко порезанного лука, соль, перец. Трется картошка сырая. Бабушка давно говорила мне, что лучше класть котлеты сырую картошку тогда они будут мягкие мягкие мягкие все это разминается можно подбросить ударить несколько раз от таз, от таз. и котлетки будут мягкие вкусные но прежде чем их класть на сковородку я опускаю каждую котлетку в сырую воду. Ни в сухари, ни в муку, которая жарится а от жаркого, от жареного всегда э, бывает ну, людям плохо. И это вредная жареная, пища вредная. И я поэтому каждую котлетку опускаю в холодную воду быстро и сразу на горящую сковородку. В растительное масло. А недавно не захотела чистить картошку. И вместо картошки я положила картофельный крахмал. Картофельный крахмал. крахмал. Размешала все то же самое. Лук, пере, соль мясо, и снова бросала их, в котле, каждую котлетку в сырую сыру, воду, в холодную, и снова на сковородку. Получились прекрасные котлеты с картофельным крахмалом, мягкие, воздушные и вкусные.